Так, вот значит наша теплая сибирская грядка, здесь у нас будут огурцы, значит я на штык где-то землю вынул сантиметров 20, ну и вот и заполняем травой сухой. Мы уже один слой насыпали, пролили водой, чтобы она сел. Вот, сейчас второй слой насыпем и здесь будем землей засыпать можно в принципе еще на неделю на две накрыть пленкой мы пленкой не будем накрывать сейчас второй слой травки насыпем сухой в основном собираем сухую траву чтобы ее не сжигать она у нас тут будет снизу преть, греть огурцы снизу. Сверху укрывной будет. Я вот засыпал маленькой землей. Вот, в принципе, то же самое, что и вот эта вот куча. Вот здесь у нас будет тыква. Тоже мы тут ее поливаем, накрываем пленка из-под вкладыша в бочку. Вот тоже будут. будет она снизу у нас греть тыквы наши ну и по сути это грядка то же самое что бочка я уже по моему записывал ролик что у меня бочки вот здесь столько травы наверное было ну, земли чуть-чуть это все оседает потом бочку мы переворачиваем но вот здесь где-то один огурец уже вылез вот он. Может так что вот способ как избавиться от сухой травы и послужит она нам еще хорошо будет греть огуречки снизу все, сейчас я Закидаю грядку, пролью, покажу потом, что дальше будет. Ну, ну вот, все, собственно, пролили сухую траву. Сейчас будем засыпать. Вот я уже начал. Все. А дальше уже только садить и укрывным укрывать, чтобы все это прело. Ну вот, что у нас получилось в итоге. Такая грядочка. Все, сейчас уже будем садить.